Надеюсь, меня хорошо слышно. Сегодня мы проводим наш очередной вебинар. Вы все получили те материалы, которые вам выслала Лена. Сегодня у нас такая несколько, может быть, необычная тема. Надеюсь, что вы прочитали хотя бы эти материалы, потому что тема не совсем простая. Трансформирующие лидеры. То есть кто такой трансформирующий лидер и зачем им нужно быть? Мы сегодня попробуем ответить на этот вопрос. Сначала мы с вами поговорим о такому типе лидерства как трансформационное и транзакционное. Я думаю, что вы с этим себя сталкивались в своей жизни, потому что наверняка вы когда-нибудь работали в группе, в которой один из ее участников взял под контроль ситуацию, демонстрирует четкие цели группы, проявляют увлеченность работой. Вот этого человека как раз и можно называть трансформационным лидером. Это стиль лидерства. Он отличается от общих типа лидерства. Концепция трансформационного лидерства была впервые видена экспертом по лидерству женисом Макгрегором Бёрнсом. Согласно Бернсу, наверное, плохо здесь видно, согласно Брнсу, трансформационное лидерство можно увидеть тогда, когда лидеры и последователи заставляют друг друга переходить к более высокому уровню мотивации. И благодаря своей проникательной сюда трансформационные лидеры способны вдохновлять последователей на изменение своих ожиданий восприятия и даже мотивации для того, чтобы двигаться вместе в достижении общих целей. Ну вот немного позже один из исследователей, Бернан Басс, расширил оригинальные идеи Тюрнса, разработав то, что сегодня называют теорией трансформационного лидерства Басса. Так вот, согласно Бассу, трансформационного лидера можно определить по влиянию, которое он способен оказывать на тех, кто за ним следует. Эти лидеры, как предположил Басс, вызывают доверие, уважение своих последователей. Вот такое лидерство нужно также отличать от другого типа, трансакционное лидерство. Так вот, для Бюрнса трансакционное лидерство – это процесс мотивации последователей путем апелляции и корыстным интересам, ну, в обмен, там, скажем, на оплаты и статуса за их усердие. Мы с вами видим, что вот эти лидеры транзакционные, они мотивируют своих последователей в направлении четкого конкретно, то есть вознаграждение, то есть, что-то ты мне что сделаешь в обмен на вознаграждение, пускай это какая-то премия, какой-то подарок и так далее. Мы говорили с вами о том, что вот такой, например, ну, я могу сказать, что пример какого-то лидерства. Лидерство именно транс, не трансформационного, транс, а трансформационного лидерства. Ну, вы все, наверное, как поскольку вы женщины, слышали о косметической фирме Mary Кэйн». А большинство женщин Великобритании, конечно же, слышали и о косметике фирмы Avon, и мы тоже слышали об этой косметике, которая занимается прямой продажи своей продукции. То есть они работают с клиентами. Так вот, фирма Mary Kay, она в свое время была, тоже работала с компанией Avon, и она была матерью-одиночкой. И вот в возрасте 40 с лишним лет она стала работать в этой компании. Когда Mary Kay была продавщицей в этой компании, ее наградили, а за достижение неким приспособлением, которое э, необходимо было для ловли, то есть использовалось для ловли рыбы с помощью подсветки. И тогда, когда она получила вот такое вознаграждение для женщины можете себе представить, она поклялась, что если когда-нибудь у нее будет собственный бизнес, то она никогда не станет вознаграждать сотрудников такими непродуманными призами. Философия компании, во-первых, должна состоять в вознаграждении служащих в соответствии с результатами их деятельности. Во-вторых, вот, учитывая эпизод с фонарем для ловли рыбы, компания должна награждать служащих тем, что представляет для них цены. И третья, компания должна учитывать Так вот, Мэри хотела, чтобы женщины получали вознаграждение основанное на их работе, а не по половой преднадлежности. Имели право и возможность зарабатывать столько же, сколько зарабатывают мужчины. И действительно она платит им столько. То есть очень много женщин, которые получают более, где-то половина женщин, которые получают более долларов. Это больше, чем в любой другой американской компании. Другие вознаграждения включают ну, различные розовые кадиллаки, кемпуска, драгоценности, дорогую одежду и так далее. Итак, вот следующее, что мы посмотрим наш слайд, здесь мы видим в транзакционном лидерстве управление отклонениями. Вот это управление отклонениями или лидерство путем исправления ошибок. В качестве примера можно привести такую ситуацию, когда лидер предпринимает корректирующие действия, такие как порицание, выговоры, только в том случае, если, например, подчиненный там, или член группы допускает ошибку, или не состоянии достичь поставленных целей. лидер не пытается изменять методы управления, если подчиненные справляются с работой, не предпринимает никаких действий, не возникает проблем, а только корректирует потом. И вот здесь есть две формы управления отклонениями, пассивная и активная. Вот при пассивной форме Лидер устанавливает стандарты и ждет, когда возникнут отклонения стандартов. Если это происходит, лидер вносит коррективы, постарается не вмешиваться в путь. А активная форма она описывает лидера, который устанавливает стандарты, и за возможными отклонениями, после чего вносит коррективы. Вот он внимательно ищет ошибки. А последователи, которые имеют дело с активными или пассивными лидерами, стараются избегать любых изменений или ситуаций, связанных с лидером. Вместо этого предпочитаю поддерживать статус кво Ну, едва ли такое мнение дел желательно большинство большинстве организаций. Следующее, не вмешательство, а лидерство. Вот это измерение описывает лидера, который не принимает активное участие в работе последовательности. То есть он избегает высказываться по проблемам, воздерживается от вмешательства, позволяет другим поступать по их собственному усмотрению, самоустраняется в исполнении своих функций. То есть он совершенно безразличен. Ну, реакции последователей включают конфликт по поводу своих обязанностей и попыток консультировать роль лидера. Вот американский президент Хальвин Кулич, например, был известен тем, что спал по 11 часов в день и старался оставаться в стороне того как можно количество повседневных дел. То есть он спал и ну, не вмешивался в вообще никакие такие дела. Точно так же Индира Ганди, премьер-министр Индии с 1966 по 1984 года, до ее убийства обвинялась в том, что она слишком склонна к попустительству и не способна действовать в целях предотвращения продовольственных кризисов и политической нестабильности. Ее критик Джия Прокаш Нараян сказал, «Мне создалось впечатление, что один из ее любимых методов решения проблем состоял в том, чтобы положить их на полку, забыть о них на некоторое время и позволить событиям идти своим ходом». То есть вот э, такое лидерство – Трансформационное лидерство – это процесс, в котором лидеры и последователи поднимают друг на друга на более высокие уровни моральных принципов и мотивации. В вот модели абаса трансформационное лидерство состоит из таких четырех компонентов. Идеализированное влияние или лидерство основанное на харизме. Это означает, что лидер пытается быть образцом для подражания. Он проявляет настойчивость и решимость достижения целей, Полностью отвечает за свои действия и демонстрирует предельную веру в свое видение будущего. Лидеры жертвуют своими корыстными интересами ради пользы других и разделяют общий успех и интересы. И вот реакции последователей такие: эмоциональное притяжение к лидеру, большая готовность доверять ему и стремление быть похожим на него. Следующее воодушевление еще называют вдохновляющая мотивация. То есть, это лидерство путем воодушевления людей. Лидер создает ясную картину будущего состояния, которое одновременно оптимистично и достижимо, поощряет других поднимать уровень ожиданий и доносит все простым языком для, для людей, чтобы люди понимали миссию организации. И реакция последователей, конечно, идет такая, как рост готовности затрачивать дополнительные усилия в попытке реализовать миссию. Следующее. Интеллектуальное поощрение, или еще называют так лидерство путем стимулирования мышления людей. При этом лидер поощряет последователей использовать свое воображение и бросать вызов принятым способом выполнения работы. Лидер пересматривает допущения, создает широкую образную картину и готов рассматривать даже очевидно глупые идеи. Этим он показывает, что последователи должны не стесняться думать, использовать воображение, этот тип лидерства важен, когда требуются изменения и инновации. И четвертый, последний. Индивидуальный подход или лидерство путем развития людей. Оно связано с заботой, которую проявляет лидер к развитию подчиненных и к их личным интересам. Лидер прислушивается к потребностям последователей, обеспечивает возможности для получения интересной работы и обучения и делегирует им полномочия, чтобы развить их мастерство и укрепить уверенность в себе. Вот в результате эти такие люди с большей вероятностью будут желать развивать компетентность и проявлять инициативу. Итак, чем же отличаются транзакционные лидеры от трансформирующих лидеров? Вы здесь видите, что транзакционные лидеры – это пропорциональное вознаграждение, как бы итог того, что я сказала, управление отклонениями активное, управление, управление отклонениями пассивное, невмешательство. Трансформирующая лидеры лидер это харизма, воодушевление, интеллектуальное поощрение и индивидуальный подход. Давайте более подробно остановимся на характеристике трансформирующего лидера. Скажите, пожалуйста, всем видно табличка? Видно. Смотрите, характеристика. То есть мы здесь видим, то есть характеристика лидера непосредственно соответствующего поведения. Ну, про, вы прочитайте, не будем останавливаться подробно. То есть мы видим, что когда идет непосредственно индивидуализированный подход, то здесь, конечно, поведение лидера, когда он признает силы и слабости отдельного человека, открыто интересуется благополучием других людей, поддерживает усилия других, направленные на улучшение работы. То есть когда я говорю трансформационный лидер или трансформирующий лидер, это, по сути дела, одно и то же. То есть трансформирующий лидер, мы с вами будем придерживаться именно такого термина – трансформирующий лидер. Или тот лидер, который именно характеризуется вот такими чертами, которые вы здесь видите, имеет соответствующее поведение. А когда мы вам рассылали материалы, там у вас были вопросы такие на релаксацию, на обсуждение. Вот вы прочитали эти материалы, сейчас услышаны, скажите, пожалуйста, вот, я хочу услышать ваши ответы, может быть, какие-то рассуждения. Наша еврейская община. Какой подход пользуется большей популярностью в еврейской общине? Транзакционный или трансформационный? Когда вы будете говорить, имеется в виду, что именно ваша еврейская община. Можете писать, можете поднимать руку, отвечать. Какой подход используется? Трансформационный. Спасибо, Бобруйский. Еще что? Еще, девочки, отвечайте. замечательно. А у кого-нибудь используется в еврейской общине транзакционный подход? Ну, я думаю, вряд ли, потому что все-таки идет здесь речь о еврейской общине как общественной организации. В общественных организациях вот такой подход больше трансформирующий, то есть трансформационный подход он используется. А теперь скажите... Подумайте, мы, мы все с вами говорили на семинаре, что вы лидеры. И скажите, пожалуйста, какой у вас стиль лидерства? Оцените свой стиль лидерства. Не можете оценить? Сложно, конечно. Можно я пока скажу? Да. Вот у меня на работе, когда я исполняла обязанности заведующего кафедры, это зависело, знаете, не только от меня, но и от людей. Я понимала, что некоторым людям нужно действительно материальное вознаграждение. Они готовы очень хорошо работать, если они видят впереди перспективу материального вознаграждения. Поэтому, как бы, вот сочетание было трансформирующего и транзакционного. Спасибо, Лена. Это очень важно, потому что действительно мы не говорим, что тот стиль хороший, а этот стиль плохой. То есть в разные моменты нашей жизни и в работе, и, в, наверное, в нашем ближайшем окружении, даже в семье, нам стоит переключаться, наверное, на трансформирующееся лидерство, а потом на транзакционное лидерство. Как вы думаете, это так или нет? И в какие моменты следует переключаться? Вот Лена привела пример. Может, у кого-то еще пример есть какой-то? Так, ну если нет, тогда давайте... Я понимаю, что сложно сразу. Индивидуальный подход нужно чувствовать. Правильно. На самом деле нужно чувствовать индивидуальный подход. Спасибо, Оля, потому что это очень важно. Каждому человеку действительно подход. В каких-то ситуациях необходимо, как привела вот, пример Лена, использовать, приключаться со стиля на стиле, если ты видишь, что действительно человеку нужна какая-то мотивация. Вознаграждение, конечно, хорошо, но уже когда души. Да. Правильную ситуацию нужно понимать в контексте. Это очень важно. Так вот, БАС, он как раз рассматривает трансформационное лидерство и трансакционное лидерство как различные, но не взаимоисключающие такие процессы. То есть лидер может использовать оба типа лидерства в разное время и в различных ситуациях, как вы написали, в зависимости от ситуации и контекста. Итак, кто такой трансформирующий лидер? Трансформирующий лидер – это когда вы… то есть это тот лидер, когда… Меня, человек, который меняет окружение, так как требует глубокая часть именно самого лидера. То есть поймите такую ситуацию, что трансформирующее лидерство – это не то что не то лидерство, когда человек сам не меняется и не, и не требует какая-то его часть, а просто начинает что-то менять. То есть когда у нас возникает потребность что-то поменять себе, себе, мы начинаем менять себе и несем это в окружающий мир. То есть мы понимаем, что если нам чего-то не хватает, то и миру чего-то не хватает. Но я не говорю о каких-то таких исключениях с правилом. Это может быть что? Сострадание, творчество, открытость, новый способ ведения бизнеса, социальная смелость или еще что-то. То есть если мы понимаем, что нам не хватает, например, сострадания, то мы начинаем в себе очень глубоко смотреть, где наше сострадание развивать, и дальше понимаем, что такого сострадания не хватает еще в окружающих людях. И тогда мы это развиваем. Точно так же творчество и способ ведения бизнеса, и участие в социальных проектах, все что угодно. Вот это и есть трансформирующее лидерство. Кто может быть таким лидером? Таким лидером может быть человек во главе многотысячной организации или домохозяйка. Мы знаем много примеров, когда обычные люди становились такими местными лидерами. Скорее, не столько по собственному желанию, сколько и чувства, что по-другому не могут. Многие не решаются быть такими лидерами. Бывает очень трудно, иногда даже опасно. Наконец, часто кажется, что изменения никогда не будут. То есть нет сил, практически не остается сил. Человек, вы хотите изменения, а они не наступают. Мы делаем, делаем, а они не происходят. И наступает отчаяние. Вот как сделать так, чтобы лидерство такое было более глубоким и легким? Мы с вами этому будем учиться в ближайшее время и на нашем семинаре, который у нас состоится в июне и в следующем году. Но ну, а пока я хочу показать вам ролик, очень знакомая, известная притча «Ручеек», который очень связан с тем, как важно не бояться различных изменений. Spaceman came travelling on his ship from afar It was light years of time since his mission did start And over her village he halted his craft And it hung in the sky like a star Далее нас слышно. Все, Ольга, ты закончила? Да, да слышно. Спасибо тебе большое за очень интересный и действительно полезный материал. Да? А мы с вами, девочки, тоже начнем с просмотра видеоролика, который, с одной стороны, будет как мостик перехода от одной части нашего вебинара к другой, с другой стороны, он приоткроет новую дверку, в разборе, что такое трансформирующее лидерство. И я хочу сразу сказать, девочки, что наша вторая часть предполагает наше с вами активное общение. Так что не стесняйтесь, или пишите, или включайте свои микрофончики и высказывайтесь. Хорошо? Итак, включаю. Я, конечно, понимаю, что вопрос этот может звучать несколько наивно, поскольку прям написано «Притча взаимопомощи. Люди, будьте добрее друг другу». И все же, что еще можно сказать по поводу того, что вы увидели этих мыслей? Девочки. Катя, ты здесь, ты слышишь нас? Включи, пожалуйста, вон есть желающие высказаться. Можно, наверное, просто подключаться сразу. Девочки, а попробуйте сами включать микрофончик и говорите, да. Микрофончик и камеру можно. Микрофончик вверху, да, наверху немножко справа. Ну, вот мы видим, видим, видим, что девочки пишут, что нужно, э, ой, потеряла, не нужно за, зацикливаться на себе, мир есть вокруг, спасибо, Оля, э, Наташа пишет, э, так, что хороший ролик, согласна, Таша пишет, нужно смотреть по сторонам, Оля Самцова, что я о себе забывать нельзя, да, это так, старайся помогать другим, Помогая другим, помогаешь себе, пишет Таша. Это действительно так. Потом вернется тебе во сто крат больше. А, да, вижу, да. Катя, что это может так. Чувствую, что наша Катя... Катя, где ты, наша Катя? Просто пограничным модератором. Да. Надо же. Мы же, мы вроде можем сами включать. Сейчас я попробую еще разочек. Попробую, да. Не могу, нет, не отключаются. Я не могу. Заль, угу. заль. А, Катя пишу, она что-то, видимо, прямо не здесь. Э -э -э. Вы абсолютно все правы, девочки, абсолютно все правы, все правильно говорите. И мне понравилась фраза, что делай добро, и добро вернется тебе, правда? Но, судя по этому ролику, всегда должен быть кто-то первым, да? который сделает какой-то первый важный шаг, который будет иметь положительную перспективу, положительный результат, тот положительный результат, который тебе вернется. Как вы думаете, когда мы с вами становимся первыми, когда человек становится лидером, что побуждает его стать лидером и сделать первый шаг? Девочки, желание изменить что-то в лучшую сторону, необходимость внутренних перемен, абсолютно так, У -у -у. готовность к изменениям. И когда это изменение необходимо, надо иметь время и действовать. Совершенно верно. Ну, я могу обобщить все, что вы сказали. Итак, мы становимся лидерами. Мы делаем первый шаг, ведем за собой людей, когда есть для этого итальянная необходимость, да? когда стоит вопрос жизни и смерти, как вот в данной притче кто-то понимает, что если он сейчас не сделает глоток, то он умрет. Да? Поэтому он находит решение, которое тут же поддерживают все остальные, потому что действительно видят положительный результат, который вернется к ним. Правильно кто-то пишет и говорит, что это ощущение необходимости перемен, изменения окружения. То, о чем говорила нам Оля в последнем, в последнем слайде своей презентации. Кроме того, нами движет потребность делать. И часто мы хотим хотим кому какому-то конкретному человеку. Скорее всего, это наш знакомый. Но бывает так, что незнакомый. Если мы поговорим о э, каких-то благотворительных фондах, да, мы часто слышим об их обращении, видим их э, ролики, которые мы делаем тот шаг, перечисляем ссылку небольшую сумму на самом деле, которая частичка большого дела. Да? И, может быть, как в фильме, который мы просили вас посмотреть, это может быть лишь простое задание курсе общественного наука. Да? Подумать, Нет какая то. идея может изменить мир и начать ее реализовать. Переходя к этому фильму, я очень надеюсь, что вы его посмотрели, да, заплати другому. А вы помните то задание, о котором я говорю, да? Новый учитель обществоведения или общественных наук пришел вот с таким замечательным заданием. И кто-то, основная масса детей, отнесся к этому заданию как действительно к какому-то очень обычному, несерьезному заданию. И они напридумывали несусветные небылицы. Кто-то там предложил китайцам прыгнуть, кто-то еще что-то. Но нашелся среди учеников тот, который проник с этим заданием очень глубоко и предложил свой вариант сделать мир добрее. Мы сейчас пока не говорим, какой именно вариант. Как вы думаете, почему... вот? Именно Тревор э, предложил реальные реальные дела, которые смогут сделать мир добрее, какие-то шаги, которые изменят мир. Катя пишет. Что подключила микрофоны. Хорошо. Хорошо, девочки, вы можете теперь высказываться. Включайте свои микрофоны в точку прямо сказала он умел слушать других возможно возможно он просто не по возрасту нагоревался за свою жизнь поэтому он был взрослее чем остальные дети да это уже верно это очень У него есть свой отрицательный опыт, который и побудил да, его и начать принимать шаги, которые изменят мир. Кто-то скажет, что это девочки. Да, и Наташа опять подтверждает, что в руки. Ну, мы с вами делаем. Только ли потому, что у нас за плечами какой-то отрицательный опыт, как у Тревора? Или есть какие-то еще другие пути варианты наших двух. Опыт тех? самый главный двигатель. Опыт? А что вы имеете в виду? Ну да, жизненный опыт, да, Ира? Да, жизненный опыт, я думаю, он самый мощный двигатель. Здорово. Ну, конечно, еще какая-то внутренняя потребность, может быть, чей-то пример... это так а, а хотим ли мы чтобы наши поступок оценили и как вы считаете вообще можно оценить э, добрые дела добрые поступки ну я думаю что прежде всего человек получает удовлетворение от таких поступков я думаю что для него это важнее чем кто-то оценит Я думаю, моральное удовлетворение здесь прежде всего. И моральное удовлетворение, и, с другой стороны, решение своих собственных проблем, да, как в случае Тревора все-таки. Он пытался да, изменить этот мир, чтобы этот мир стал лучше для него. Ну да. Маленький герой действительно удивительный, и сам актер да, удивительный. Я смотрела много фильмов с его участием, и каждый раз просто вот, ну, восхищаюсь им. И когда я просмотрела этот фильм последний раз, я не поленилась, нашла э, сведения о нем. С нынешним нынешнем очень хотелось посмотреть, как он выглядит сейчас. Немножечко другой, но также активно снимается. Ну, вернемся к фильму. Может, еще хотите что-то сказать по поводу фильма? Что еще вас затронуло, какие чувства вызвало этот фильм? Ну, немножко все, конечно, месте. в фильме идеализировано. Я не думаю, что мамаша-пьяница могла так... На самом деле, это один из 10 тысяч, может быть, случаев. С одной стороны так, с другой стороны, я не думаю, что она уж такая глубокая пьяница на самом деле. Как я поняла по фильму, все-таки для нее это был способ вот на время забыться о своих проблемах или снять стресс, да, вот сиюминутный. То есть, в результат... вообще-то она же выгнала мужу пьяницу, когда я так понимаю, что она поняла, что жизни не будет впереди, нее, не для сына. Это мое мнение. Ну, да, это, но... это мое мнение. А, еще интересно прозвучало. Девочки, кто-то еще выскажется? Карина вроде хотела что-то сказать? Нет? Ну, идем дальше очень важно, вот кто-то прозвучал, по-моему, кто-то вот прозвучал у кого-то, важно понимать, какой, что, а, прозвучало, что Тревор умел слушать, да? и действительно очень важно понимать, какое именно добро делать, да? важно понимать, какое добро делать, какой человек в каком добре нуждается, но как это понять? И мы уже ответили на этот вопрос, что он умел слышать, да? и сам он в фильме говорит, надо смотреть на людей внимательно, его глаза этого артиста они конечно говорят о том что он не просто созерцатель но он глубокий аналитик этого мира и глубокий аналитик, аналитик людей но мы знаем что он пережил и разочарование да, пока вот он реализовывал свою такую замечательную идею и оля говорила сегодня на презентации что иногда случается так что что желание это есть изменить мир и ты стараешься но на каком-то этапе что-то не получается да? не реализуется твое желание изменить мир ты видишь что как мало тебе подвластно что здесь нам делать как вы думаете хотя оля сказала что мы будем об этом говорить дальше в ходе развития нашей программы но кривор во всяком случае я уже ответил на этот вопрос что вы услышали для себя Делать, если желание мир не реализуется, нужно идти вперед. Делай, что должно. Как ты видишь это, понимаешь, и будет, что будет. Результат какой-то будет. Действительно, Катя, правильно. Еще кто-то. А, я думаю, все вы помните сцену, да, когда у него брали интервью, и интервью это закончилось фразой «Не надо бояться думать, что мир можно изменить». Смотрите, как сказано, да, «Не надо бояться думать, что мир можно изменить». Это не признать тем, кто привык к тому, что есть. Они не хотят ничего менять, они сдаются, и тогда они проигрывают. То есть его идея заключается в том, что да, надо менять мир, да, не надо бояться каких-то неудач на пути. И сам он прошел эти неудачи, и хорошо, что рядом был его учитель, который тоже ему объяснил это, что не надо останавливаться, что надо идти дальше». А пересмотреть себя это всегда надо и помните мы на семинаре читали тоже притчу когда человек решил изменить мир сказал дайте мне мир и я его изменю но не получилось потом он сказал дайте мне город и я изменю людей в этом городе и закончилось чем что он сказал что я должен изменить себя да вот и наташа говорит нам тоже об этом что нужно менять себя но вот эта фраза его, если мы с вами будем двигаться дальше, что проигрывают те, кто останавливаются. Но концовка фильма достаточно тяжелая, правда? Можем ли мы говорить о том, что проиграл Тревор, тот, который не побоялся и сделал шаг на пути к тому, чтобы изменить мир? Нет. Ну, чуть-чуть пошире. Почему, Саша, ты так думаешь? Да, да, угу. Все здорово говорите, как здорово говорите. А, и вот то, что он понял, как двигаться дальше, сказал Ташей. Вы знаете, там фраза была, если вы помните. Он говорит, что-то я вот не очень упустил этот момент, видимо. И он говорит, я уже задул свечи. Вот мне теперь кажется, Таша, что он сказал вот это, я задул свечи, он реально понял, как двигаться дальше, знал куда идти. И правильно вы говорит Толя, что очень много народу собрал да, его уход. А о чем говорит вот эти все люди, которые пришли э, отдать ему дань уважения, да, проводить его, зажечь в честь него свечи. О чем это говорит нам? Кроме всего прочего, что они признали его как э, сильного человека. Щедрого человека. Приняли и подхватили, и подхватили его идею. И смотрите, это абсолютно так, абсолютно так. Вот я говорю, у меня у самой мурашки бегут. Да? Какой чудный фильм, какая замечательная идея. И каким надо быть сильным, мудрым, щедрым человеком, чтобы подобные идеи претворять в жизнь. Спасибо вам большое. Может кто-то хочет еще что-то сказать? Но продолжая вот здесь, смотрите, идея его победила. Да, идея его оказалась жизнеспособна. Получается, здесь есть еще один важный момент. Когда люди следуют примеру первого лидера, первого, того, кто первый сделал какой-то шаг, когда следуют они примеру лидера. Ведь у него вон сколько оказалось последователей, хотя, так скажем, жизнь его оборвалась. Да, он их одушевляется уже, наверное, так. Одушевляет, вселяет надежду, дает положительную перспективу. Это то, о чем как раз говорила сегодня Оля. Да, замечательно. Спасибо Оле большое, что э, она выбрала нам этот фильм, предложила посмотреть. Действительно, он оказался очень-очень поучительным, и мы действительно можем с ним работать в наших группах. по да? теме хоть лидерства, хоть вообще человеческих взаимоотношений, но точно по поводу того, что мы можем сделать, как изменить этот мир. Кстати, идем дальше. В иудаизме идея добрых дел реализуется в заповеди Милут Хасади. Дела, совершаемые безвозмездно. Для помощи другим людям. Отметим, что известная нам стака, это предоставление денежной или любой другой материальной помощи, это частный случай как раз заповеди поведет высоте которая обязывает нас помогать людям не только деньгами, но и всеми доступными нам средствами. Различают три вида добрых дел. Помощь физическая, финансовая и моральная поддержка. То есть решение трудной ситуации, э, добрым словом, или дача бескорыстного совета. Как трактуется? Э, что такое физическая помощь? Как вы понимаете? понятно. <с> Абсолютно. Это любая, любая помощь. Помочь помыть окна, перевести пожилую женщину через улицу. Принести, купить продукты, навестить просто больного – это и то помощь. Чувствуется, что мы читали источники. И я вам высылала презентацию по поводу проекта единый еврейский народ надеюсь вы ее тоже просмотрели а. Так, вот вот этот тщательный проект предоставляет нам импульс замечательную возможность исполнить заповедь мелут посадим какова особенность проекта единый еврейский народ во первых он прежде всего объединяет, объединяет евреев всего мира для демонстрации крепости, духа и дружбы, да? евреи всего мира, это акты милосердия, доброты, и, как проявление братской любви, то есть еврея-еврея, и в этот день мы забываем все наши возможные, э, возможные различия, да? мы, знаем, мы знаем, что в иудаизме несколько направлений, да? мы знаем, поэтому общины разные, знаем, что политические убеждения и взгляды у нас могут быть разные, мы живем в разных странах, у нас своя политика, свои социальные какие-то убеждения, но вот проект «Единый еврейский народ» просит, призывает в этот день забыть о всех наших различиях и помнить только о том, что мы единый еврейский народ и совершить акты добра, поддержки в отношении друг к другу. Цель таким образом – проекта «Единый еврейский народ» проста. Вместе мы сделаем мир лучше. В этом году проект «Единый еврейский народ» будет проходить 13 мая. Это день Иерусалима. И в этот день в течение суток евреи всего мира будут Делать что-то хорошее, какие-то кто-то делать конкретные шаги, показывать физическую помощь, кто-то окажет материальную, финансовую поддержку. И проект Кешер присоединяется, призывает все женские, женщин, всех сетей женских групп присоединиться к этому проекту и провести мероприятие, несущее добро. И я просила вас немножко подумать, что же мы с вами сможем сделать в этот день. Лично, в общинах, с женщинами наших групп. Какие у вас есть предложения? Я знаю, я хочу сказать вот что-то. Еще что не обязательно, что мы будем проводить какие-то добрые дела, вот 13 мая. ну Жизнь корректирует, носит свои коррективы, да? Если мы это сделаем немножко заранее, это тоже будет хорошо. Но нужно сделать или до 13 мая, или 13 мая. Девочки, нам сейчас нужно обсудить все вместе, что мы сможем сделать в этот день. Поделитесь, поделиться друг с другом замечательными идеями. Юля, Довальна, это здесь еще? Расскажи, вы же уже готовитесь. девочки нет никаких идей Я вообще не одна в эфире, меня слышно, видно? Слышно, Лена, видно, это просто идеи еще нет. Еще идеи формируются, да? Нет, пошли, вот идеи пошли. Ой, я не вижу, у меня не идет, слушай, что на одном месте. Где идея? Озвучить, вот, пишут, да, пишут, вот, Наташа пишет, что такие общины, которые не могут самостоятельно передвигаться. Таша пишет, я хочу сделать лекцию о психологическом здоровье, специи и хорошее настроение. Таша, это такое название лекции? Специи и хорошее настроение? Ну, Отлично. Я вообще-то слышала, что когда человек употребляет специи много, там перец и что, другие специи, то у него улучшается настроение. Это и или Катя фитнес проведет в еврейском центре. Ой, здорово как. Приезжайте к нам, Катя, надо вас пригласить. Олога пригласят для подопечных общины. Да, ряности правильно говорит Таша. Таше нельзя не доверять, она у нас главный специалист Ира ходит на дом встреч лежачих больных, как здорово, как замечательно. А мы время от времени в нашей общине звоним и просто разговариваем с женщинами, которые с одной стороны не приходят в общину, я их знаю много лет, я работала в общине и в Сахнухе, и они уже сейчас очень преклонного возраста, и они сейчас уже не могут сами приходить. вы знаете они не очень хотят чтобы к ним ходили но они всегда с удовольствием общаются по телефону и это тоже вот замечательно поговорить с ними время от времени просто по телефону рассказать им что происходит вообще не спросить как они они с удовольствием рассказывают как они живут какие у них проблемы или радости ну патронажная служба это здорово но иногда надо чтобы и от себя да? девочки я очень надеюсь что вы все проведете какие-то добрые дела но чтобы мы зазвучали что мы тоже являемся частью единого э, проекта единый еврейский народ я очень жду от вас информации да, по поводу того что вы будете проводить как будут проходить ваши добрые дела описание краткое, фотографии. И обязательно 13 мая в этот день мы выложим с коллегами по проекту Тесару всю информацию, Facebook, еще какие-то источники. То есть осветим ваши дела. Слышите меня? Да? Делаем те это. Вот и хотелось поговорить, наметки какие-то. Давайте, что если вы вот будете сейчас планировать эти добрые дела, пожалуйста, пишите мне, а я буду рассылать информацию всем девочкам нашей группы. Договорились? Девочки, это как раз вот реальная возможность что-то сделать на пути. трансформирующему лидерству. При этом это совсем несложно. С фото можно, было бы да. Можно с фото, можно без фото. Угу. Как получится. Главное, чтобы был сделан первый шаг. Хотя я думаю, что он у вас далеко не первый. И у нас сегодня получился, смотрите, да, замечательный вебинар. Мы говорили о, о трансформирующем лидерстве в теории. Мы... Поговорили, о, о, посмотрели притчи, да, и как раз она была в унисон нашей теме. Мы поговорили о фильме, который так здорово тоже вписывается в эту тему. И мы пришли к тому, что мы с вами можем э, сделать что-то, что будет звучать как лидерство, да? Пригласить женщин наших групп сделать, И очень было Хорошо. бы замечательно, когда на нашем семинаре в июне мы бы смогли поделиться, что у нас получилось, что не получилось, какой-то опыт, обменяться опытом. Да, Оля, спасибо. Помнила, мы обязательно это сделаем. Пожалуйста, вы проводите для себя, может быть, какие-то, да, сохраните в памяти моменты, как это проходилось, с тем, чтобы это Все, будем заканчивать да наверное будем заканчивать рады спасибо что пришли такой поздний вебинар рады да. быть вас, ну, слышать читать да, спасибо да. большое девочки надеемся и что вы и... все приедете благополучно на наш вебинар в июне на связи